Добрый вечер, дорогие партнеры, добрый вечер, уважаемые гости. С вами Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг». «Идеал-М» – это сообщество взаимопомощи и благотворительности. Наша компания основана 23 сентября 2021 года. Основатель и руководитель компании Елена Евсеенко – Кредо нашей администрации – честность, прозрачность и платежеспособность. Как вы видите, мы с вами находимся на главной странице нашего сайта. Любой пользователь интернета, открыв ссылку, даже может посмотреть без регистрации а, маркетинг наших двух основных а, площадок. Это «Идеал М-Мини» и «Идеал М-Макси». Посмотреть отзывы. Знакомиться с презентацией нашей компании, посмотреть наши документы и проверить документы о нашей легализации. Наша компания официально зарегистрирована. И, конечно, посмотреть нашу дорожную карту, где можно Увидеть, когда и какие программы были запущены в нашей компании. Есть личный контакт с администрацией и есть официальная группа у нас в Телеграме. Ну и, конечно, наше пользовательское соглашение. Я считаю, что пользовательское соглашение должен знать каждый партнер нашей компании. Ну и давайте перейдем в кабинет. После регистрации вы всегда авторизируетесь, вводите свой логин и пароль и оказываетесь в вот в таком кабинете. Первое действие. Ваш бизнес должен иметь что? Должен иметь ваше лицо. Всегда начинается с установки аватара. Установите свой аватар. Загрузите фотографию с компьютера или с телефона. Как только код пришел к вашей фотографии, нажимаем кнопочку «Загрузить». А дальше, дальше это все ваши данные, которые... Должны быть указаны. Это ваша фамилия и имя. Если есть у вас скайп, укажите нет, напишите нет. А телефон есть у нас у каждого. Страничка в ВК должна быть у каждого человека, который ведет бизнес онлайн. И должен иметь каждый бизнесмен, интернет-подприниматель, как хотите, называйте, но каждый должен иметь хотя бы три социальных сети, где он дает информацию о своем бизнесе. Это страничка ВК, это можно Калиостро, это Facebook и, конечно, YouTube-канал. Ну и Телеграм, э, это теперь у нас незаменимая часть мессенджера нашего бизнеса, это Telegram. Сейчас все перешли именно в Telegram и работают в Следующий этап это раздел даже наши кошельки. У каждого в кабинете есть этот раздел. Пожалуйста, я вас очень прошу, не прописывайте от руки ваши номера кошельков. Зайдите ваши платежные системы электронные, скопируйте и вставьте, так как очень много партнеров прописывают неправильно эти кошельки. Если вы не будете работать с Perfect Money по кошельков, можно написать по три нуля и тогда только нажать кнопочку «Сохранить». Мы работаем со всеми картами платежной Российской Федерации. Это полностью все. И прописать номер карты и написать имя, на чего оформлена эта карта, на русском языке. Следующий – прописать свой номер телефона, куда привязана эта карта, и написать название банка. Только все на русском языке. Следующий раздел – это смена пароль. И Если вам не понравился ваш пароль, вы всегда его можете поменять в этом разделе. Ну и, конечно, с целью безопасности нужно установить финансовый пароль. Финансовый пароль у нас устанавливается 4 или 6 цифр. Я вам очень советую, пожалуйста, сначала запишите его в блокнот, а затем в текстовый документ на компьютере. И только тогда... Нажимаете кнопочку «Установить», чтобы он у вас был записан в двух местах. Ну и самое главное вы сделали. Если у вас возникли какие-то вопросы, вам что-то непонятно по заполнению профиля, у нас есть уроки по кабинету. Вы всегда можете открыть ролик, посмотреть ролик, и продолжить заполнять профиль, если что-то вы, вам что-то непонятно. Если вы в ролике ничего не могли разобрать, но настолько ролик записан для ученика третьего класса, обратитесь к своему спонсору. Но профиль должен быть записан, вернее, заполнен у всех наших партнеров. Не не получается, обратитесь к своему спонсору. Спонсор должен работать со своими партнерами. Следующий – это а, урок по кабинету «Пополнение, вывод и перевод денежных средств между партнерами». А, помощь. Вот он вам ролик. Как правильно пополнить, как правильно сделать вывод и как сделать правильно перевод между партнерами. У нас на каждой площадке есть такая функция, как поисковик. Как пользоваться этой функцией? Ролик изучите, он вам будет очень хорошо помогать. Через поисковик вы просматриваете полностью всю вашу структуру на каждой, на каждой нашей программе. И, конечно, наш бизнес полностью управляемый, как правильно управлять двумя бронями. Обращаю ваше внимание, что у нас у каждого партнера нашей компании в кабинете есть вот такой вот баннер. Это а, сервис по продвижению вашего бизнеса. Сервис очень хороший, он выполняет 99% всей вашей рутинной работы, а, а там очень много функций. Пожалуйста, изучите этот сервис. Настройте свою страничку в ВК. Пусть работает ваша страничка. Пусть она вам приносит доход и развивает ваш бизнес. А как правильно пользоваться ею, этим сервисом и как его настроить? Все есть в сервисе. Там четыре ролика. Открываете ролик. И каждый по очередности настраиваете свою страничку для своего бизнеса. Ну и в разделе у нас «Партнеры» находится ваша реферальная ссылка и отображаются партнеры на три уровня в глубину. Ну и начнем с того, что, ребята, какие же у нас на сегодняшний день есть а, программы. Итак, первая программа. Она у нас стоит, это самая наша, наверное, крутая, все мы ее очень любим, а это идеал М-банк, где прикручена многоуровневая, десятиуровневая глобальная матрица всей нашей компании заполняется. Это кланопад. Вход на Идеал на М-банк составляет 1000 рублей, за один круг вы зарабатываете 12000 и плюс 3 клона уходит у вас в клонопад и вы выходите за тысячи в Идеал М-мини. Это наша площадка, с которой начиналась наша история нашей компании. Наши первые шаги в интернете начинались с этой площадки и поэтому мы ее очень сильно любим. Она и у нас так и называется «Идеал М-Мини». а Вход на нее составляет полторы тысячи. А за один круг вы зарабатываете 244 тысячи. Одно ваше бизнес-место зарабатывает. И плюс вы выходите в «Идеал М-Макси». «Идеал М-Макси» – это наша тоже основная площадка. Она была чуть позже запущена. Вход на нее составляет пятнадцать тысяч. И... Вы выходите за один круг ваше одно бизнес место, зарабатывает 2 миллиона пятьсот девяносто тысяч. И плюс вы выходите за 10 тысяч на фабрику клонов. А на эту программу на фабрике клонов есть такая, две программы. Одна программа на 1000 рублей, а другая программа на 10 тысяч. На, на 1000 рублей программе за один круг вы зарабатываете 23 тысячи. И на 10 тысяч вы зарабатываете 230 тысяч. Есть такая социальная площадка, как микромани. Вход на нее составляет 500 рублей. За один круг вы зарабатываете 4500, плюс вы уходите в Идеал М-Банк и плюс вы уходите в Идеал М-Мини. Максимани. Эта площадка у нас, она очень маленькая, вход на нее составляет 5000, и вы зарабатываете 54 тысячи за один круг. Плюс вы, ваши клоны летят в идеал М-банк. И плюс ваши, вы выходите в идеал М-макси. Есть такая площадочка Fast Track. Что же такое идеал М? Это гарантированные выплаты, маркетинговая план, многолетний опыт надежная защита, автоматизация процессов и выгодное партнерство.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 ни на одной у нас программе. Выплаты в каждом столе. Циклы очень короткие. Нет отчислений ни на компанию, ни на администрацию. Все деньги у нас распределяются сто процентов сеть от партнера идут к партнеру. Пополнение и вывод со всех карт Российской Федерации. Подключен Pair кошелек, Perfect Money, подключена Freakassa и есть внутренний перевод между партнерами, что облегчает работу команд. И Вывод ежедневно и выходные и праздничные дни. Вебинар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 Дорогие партнеры, уважаемые гости, вчера в нашей компании объявлен предстарт новой площадки. Это Мани, это быстрые деньги. Перед вами, как вы видите, всего лишь три стола. Два двушечки накопительные, маленькие, и это полностью ваш стол зарплатный. Давайте с вами порисуем, как будут, проходить заполнение этих столов. Это вход составляет 4000, а первый стол и 9000 второй, а 18 тысяч стоит третий стол. Первый стол это, когда к вам приходит первый партнер, эти деньги идут в накопление, а со второго партнера у вас идет переход за 9000 во второй стол автоматически 4500 и 4500 это 9000. И как только к первому партнеру приходит два партнера, у него закрывается первый стол, и он автоматически становится к вам на это место. У второго партнера пришли два партнера, у него автоматически закрывается, и он переходит к вам на этот стол. И у вас автоматом покупается за 18000 э, третий стол. Это стол «Ваша зарплата». 9 тысяч и 9 это 18. Второй партнер, первый партнер э, закрывает свой второй стол. И он куда приходит? Он, конечно, придет к вам, встанет на это место. И вы сразу получите 80 тысяч на баланс для вывода. Два клона летят в первый стол. Это реинвесты ваших один клон и второй клон. Второй партнер закрывает свой второй стол и приходит, становится к вам на это место. Да, и по два клона летят сюда в клонопад. Первый клон и второй клон. Летят по два клона, с каждой ножки будет лететь сюда в клонопад. Как только второй партнер становится на это место, вы получаете 12 тысяч на баланс для вывода. И здесь со второго партнера начинает а, работать реферальная программа. Спонсор получает 5000 вы от своих партнеров, вы тоже спонсор, вы тоже получаете 5 тысяч. У вас приходит сюда третий партнер. Вы получаете 12 тысяч, 5 тысяч получает спонсор. И по два клона каждый летит. Это прошли вы всего лишь один круг, вы заработали 32 тысячи за каждый круг, Плюс 10 тысяч вы получаете партнерские и 6 клонов запускаете в клонопад. Давайте теперь посмотрим, что же такое клонопад и как распределяются эти наши деньги именно в клонопаде. А в клонопаде у нас распределяется именно идет начисление. Эти 500 рублей делятся на по 50 рублей на 10 уровней. И Начисление у нас проводится по, именно по расстановке. А с первого уровня вы получите 150 рублей, потому что у, на первом уровне у вас станут всего три клона. И вы за эти три клона получите 150. Со второго уровня вы получите 450. С третьего вы получите 1350. Это за каждого вашего клона. И каждый клон вам принесет с каждого уровня, вот с десятого уровня каждый клон вам принесет по два миллиона девятьсот пятьдесят тысячи четыреста а в общей сложности каждый ваш клон, запущенный сюда в клонопад, принесет это сделан расчет на одного клона. 4 миллиона 428 тысяч 600 рублей. Это ваша финансовая подушка. Это вы можете здесь, чем больше будете запускать сюда клоном в клонопад, тем больше вы обеспечите себе пассивный доход. Здесь хватит и вам, вашим детям, и вашим внукам, если вы будете а, именно... Чем больше запускать клонов, тем это лучше. Каждый клон вам будет приносить очень хорошие, большие деньги. Итак, следующая программа – это как быстро заработать половиной тысячи, зайти на старте до 15 числа, зайти а, на новую программу. А это всего лишь нужно потратить 500 рублей. Это социальная площадка, где первый партнер, как только приходит к вам, 500 рублей идет накопление. Со второго партнера 500 рублей вы возвращаете свои потраченные. Это в нашей компании невозможно потерять свои вложенные деньги. Вы или со второго, или же с первого, вы всегда возвращаете их обратно на баланс для вывода. А вот третий партнер вам дает переход за 1000 рублей во второй стол автоматически. Как только первый партнер закрывает свой первый стол, он приходит к становится на это место. Тысяча идет в накопление. Второй партнер закрыл свой первый стол и пришел сюда. В тысяча рублей летит в если есть вы идеал М-банки, то ваш клон летит по вашей броне. Если вас там нет, то у вас активируется первый стол за 1000 рублей в идеал М-банки. А вот третий партнер вам дает переход за 2000 в третий стол. Это полностью ваша зарплата. Первый партнер закрыл свой второй стол и приходит к вам, становится на это место. Идет реинвест первого стола за 500 рублей и плюс вы летите в идеал м мини. Это, если вы там есть, то ваш клон летит по вашей броне, становится туда, где у вас выставлена ваша бронь. А вот второй партнер, как только приходит к вам на это место, вы получаете 4000. Третий партнер – 2000. Итак, давайте подведем итог. Вы прошли всего лишь... Три, девять, двадцать семь. Двадцать семь у вас командных людей. Вы прошли один круг одним своим бизнес-местом. Заработали четыре с половиной тысячи. Ушли в Идеал М-банк и ушли в Идеал М-мини. Но за вами пойдут в Идеал М-банк все ваши партнеры, все и в идеал М-мини. Вы будете еще получать по доход по этим двум площадкам. У вас есть уже на вход на новую программу. Впереди у вас еще 12 дней. Поэтому можно, 11 дней можно заработать за 11 дней эти половиной тысячи. И следующий я покажу, как на этой программе можно заработать очень быстро. половиной тысячи. Это... Как я сказала, две независимые программы. Вы можете, а, если у вас нет 4,5, то, наверное, не будет и 7,5. Но есть выход вот такой. Вы даете информацию о этой программе. У вас заинтересовался первый партнер. А у вас 7,5 тысяч нет. Но он очень хочет работать на этой площадке. Вы, пусть он регистрируется по вашей ссылке, а пусть он пополняет на 7500 свой кабинет. Вы звоните своему спонсору вместе со своим спонсором. Спонсор дает вам 7500 на баланс. Вы активируетесь. За вами активируется следующий ваш партнер – 7,5 половиной вы получаете эти 7,5 тысяч на баланс для вывода. Отдаете долг своему спонсору. Дальше следующий партнер, это будет реинвест а, за спонсором. А вот с третьего партнера вы уже получите 7,5 на баланс для вывода. Вот так. А вот на этой программе за 750 рублей это очень просто. Первый партнер приходит 500, 750 на баланс для вывода. Второй партнер это реинвест идет за спонсором. Ваши партнеры будут лететь к вам. Их реинвесты. Третий партнер 7, 750 на баланс для вывода. Три партнера у вас 1500. Следующий, третий, у вас 750, четвертый у вас идет реинвест, пятый у вас опять. У вас опять полторы, полторы тысячи на баланс для вывода. Это уже три. Шестой, седьмой и восьмой. У вас опять полторы. Восемь командных партнеров. У вас четыре с половиной тысячи на балансе. Но это не все. Не забывайте, что 8 партнеров, эти восемь партнеров тоже же работают. От них должны прийти сколько? От каждого партнера по 8 реинвестов. А как посчитать дальше? 8 реинвестов от каждого партнера, да? Берете конкулятор и считаете. И 8 делите на, делите на 2, это 6. 6 умножаете на 750, и вот он ваш еще полностью доход будет по, именно по этой площадке. Реинвест один будет закрывать ваше реинвестное место, а другие реинвесты будут закрывать вам выплатные места. Так вы помимо 4,5 еще заработаете денег на вывод. Дубликацию спонсора, ребята, я всегда говорила и своим партнерам, и вам сегодня скажу, что никто не отменял. Вы должны четко дублировать своего спонсора и помнить всегда о том, что деньги не растут на деревьях, они в кошельках у людей. Как начать зарабатывать деньги в интернете? Да, это очень просто, нужно просто действовать. Действовать, только действия приводят к большому результату ставить свою поставить в первую очередь цель а для чего вам нужны деньги нужны погасить кредиты ипотеку и так далее раздать долги пожалуйста вы всегда их можете заработать у нас а вы можете заработать на путешествие вы можете заработать себе на квартиру у нас у нас есть такие программы у нас можно заработать и на машину. Да не только на одну, а можно и на две, на три квартиры и на несколько машин. Рецепт успеха. Некоторые ищут всю жизнь рецепт успеха. У меня есть такой был партнер, вернее партнер, она, Галина, которая пришла раньше меня в интернет и уже 15 лет ищет рецепт этого успеха. Учитесь, пока остальные спят. Работайте, пока остальные болтаются без дела. Готовьтесь, пока остальные играют. И мечтайте, пока остальные только желают. Вот вам успех. Я сегодня просто хотела вам показать, из чего можно сделать свой именно успех. Он из чего складывается. Это, конечно, ваши резервы, ваша уникальность, ваши навыки, катализаторы, действия, сама, а мотивация, мышление, уверенность. И вот он, ваш успех. Не ищите его. Его просто нет. Это вы. Вы уникальны. Вы сами делаете себе успех. Его нет. Просто не ищите. Вы просто на... теряете время. Как моя Галина. 15 лет ищет успех учится 15 лет, нет ни команды, нет и ничему не научилась, не научилась ни приглашением, ни как вести бизнес, а 15 лет в интернете. Поэтому, ребята, не ищите, его просто нет, а действуйте, действуйте и действуйте. Нельзя вернуться в прошлое, а изменить свой старт, но можно стартовать сейчас и изменить свой финиш. Спасибо за внимание. Успехом в достижении поставленных целей с вами была Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг».